Лет 15-20 назад автомобили Volvo считались странными и непонятными. Армия их поклонников росла неспешно, но сегодня эти машины пользуются уважением. И да, Volvo – это давно не скучные универсалы, но теперь уже и не скучные кроссоверы. Давайте посмотрим, что и как ломается в среднеразмерном XC60. Вы на канале «АвтоСтронг» и мы начинаем. Volvo XC60 появился гораздо позже BMW X3 и немного опоздал к выходу Mercedes GLK и Audi Q5. Этот скандинавский кроссовер продается с 2008 года. Предлагает большой ассортимент двигателей, которые в большинстве своем удачные. Также добавим плюсы к этому кроссоверу приятную скандинавскую атмосферу, особенно если салон светлый. А также в плюсы к этой модели запишем высоту высокую пассивную безопасность, а также в некоторых версиях система автоматического торможения, которая не дает тюкнуть бампером впереди едущий автомобиль. А куда запишем надежность шведских технологий и металла? Сейчас будем перечислять все слабые места и не забывайте, что наши обзор не про то, какие автомобили плохие, а про то, что нужно знать, чтобы не попасть на дорогие ремонты в процессе эксплуатации или после покупки. Итак, поехали! Замечено, что на Volvo XC60 первых годов выпуска, а именно 2008, 2009 и 2010 годы по документам, клей лобового стекла нанесен некачественно. И поэтому в первые годы эксплуатации и до сих пор на этих машинах встречается протекание воды в районе датчиков возле зеркала, а также возле крайних верхних углов лобового стекла. И в этом случае придется ехать в мастерскую для того, чтобы переклеивать лобовое стекло. Замки Volvo XC60 оснащены электромеханическими сервоприводами. Их слабое место это электромоторчики. Причем... Электромоторчики в задних дверях могут выйти из строя быстрее, чем в водительской. При этом дверь не будет открываться, либо же замок не будет запираться. Новый замок стоит 500 долларов, но восстановить его работоспособность на долгие годы помогут электромоторчики, которые сделаны в Китае. Мастерские предлагают такой вид ремонта. Вы и сами можете заменить электромоторчик, если вас не пугают трудности по разбору двери и самого замка. Иногда замки перестают работать из-за того, что в наружных ручках обрываются провода. К сожалению, провода обрываются возле разъемов и поэтому не всегда удается восстановить проводку. Чтобы решить эту проблему, надо купить бы ручку с исправными проводами, покрасить ее в нужный цвет и установить на место старый. Эта ситуация с ручками и проводами актуальна для версии с безключевым Доступом. Боковые зеркала Volvo XC60 с электроприводом могут удивить тем, что при раскладывании развернуться на слишком большой угол, то есть буквально вывернуться вперед. Проблема такая же, как и на BMW. Загрязнился и закис стопор. На Volvo нужно разобрать обшивку вокруг шарнира корпуса зеркала, очистить шарнир. И стопор, добавить смазку. А вот если зеркала перестали складываться и раскладываться, то тогда придется ремонтировать проводку. Сервоприводы двери багажника на рестайлинговых Volvo XC60 далеко не вечные. Сначала они начинают скрипеть во время работы, а затем и просто перестают работать. Надо их поменять на новые. Новые стоят по 500 долларов за штуку. А вот на рестайлинговых Volvo XC60 механизм Механизм сервопривода один и находится слева. Справа находится обычный газовый подъемник. Одиночный механизм сервопривода стоит 330 долларов. Все дизельные двигатели под капотами Volvo XC60 собственного производства. В основном на эти кроссоверы устанавливали 5-цилиндровые дизельные двигатели объемом 2,0 и 2,4 литра. Фактически, их конструкция 90% идентичная. Самая мощная версия выдает 230 лошадиных сил. Эта версия появилась в 2015 году. Все дизельные Volvo имеют ременной привод ГРМ. Зубчатый ремень надо менять каждые 90 тысяч км. В принципе, все дизели Volvo неплохие, но их репутацию с 2007 по 2010 год подпортил дефектный гидронатяжитель ремня генератора. Из-за этого гидронатяжителя ремень соскакивал или рвался, в некоторых случаях его засасывал под пластиковый кожух ГРМ, он попадал под зубчатый ремень и это приводило к перескоку либо обрыву ремня с последующей гибелью мотора. По отзывной кампании гидронатяжитель поменяли на механический. Эта проблема практически не затронула XC60, но за ремнем генератора все равно надо следить. Лучше его менять раз в пять лет и устанавливать действительно качественный ремень. Ну, а теперь пройдем по всему многообразию рядных дизельных пятерок Volvo. Кстати, буквенные обозначения моторов на XC60 вносят много путаницы. Есть Volvo XC60 с обозначением 2.4D, а также D3, D4 и D5. Эти обозначения указывают на диапазон мощности. Например, Volvo XC60 с обозначением D3 может оснащаться двигателями объемом 2.0 мощностью. 136 лошадиных сил и 2 и 4 мощностью 163 лошадиные силы а d5 это мощность от 205 до 230 лошадиных сил буквально в первый год выпуска на Volvo xc60 устанавливали модификацию дизельного двигателя заимствованного у Volvo xc90 эти моторы выдают мощность 163 и 185 лошадиных сил на этих моторах во впускном коллекторе есть кривые заслонки этот узел и его тяга служат примерно 80-100 тысяч километров если тяга слетает с оси заслонок то тогда двигатель начинает задыхаться то есть коптит плохо тянет появляется ошибка по этому узлу p2015 Новая тяга стоит всего лишь 11 долларов. А вот заслонки придется поменять, когда из-под их оси начнет сочиться масло, запотевание появляется над генератором. Реже заслонки могут подклинить, либо же оторваться, но так как они пластиковые, они не наносят серьезного вреда поршням и клапанам, между которыми они могут попасть. Сами заслонки стоят 185 долларов, а для их замены придется снимать в скной коллектор и вынимать форсунки. То есть это хлопотная и дорогая затея. Но проводить ее приходится на двух конкретных модификациях турбодизелей пятицилиндровых, которые были доступны для ранних Volvo XC60. На других версиях шведского турбодизеля вихревых заслонок нет совсем, но раз в 100 тысяч километров будет совсем не лишним снять впускной коллектор и почистить его от масляного и сажевого налета. При пробеге в 250 тысяч километров шведский турбодизель может начать громко работать. Шум будут издавать сокующие загрязненные гидрокомпенсаторы. Их придется поменять на новые. А вот если эксплуатировать сокующий мотор, то тогда гидрокомпенсаторы могут заклинить, набоклягут их рокеры, и повреждения получат распредвалы и ГБЦ. Один оригинальный гидрокомпенсатор Volvo стоит 62 доллара их там 20 хорошие заменители стоят по 14 долларов единственный выход чтобы гидрокомпенсаторы не загрязнялись надо менять масло каждые 10 тысяч километров Сокающие гидрокомпенсаторы никакими промывками и заговорами не вылечить а теперь расскажем про турбокомпрессоры этих двигателей рассказывать о проблемах нечего потому что они служат хорошо но и Здоровье напрямую зависит от масляного сервиса. Две самых ранних модификации 2.4D и D5 оснащались турбокомпрессорами Garrett, которые имели электромеханический привод геометрии. Затем электронного привода не стало совсем. Версии D3 с реальным рабочим объемом 2,0 и 2,4 литра оснащались одним турбокомпрессором с вакуумным актуатором и датчиком его положения. А версии D4 и свежий D5 оснащены двумя турбокомпрессорами, которые не имеют ни управляемой геометрии, ни перепускной заслонки. Только лишь на турбокомпрессоре низкого давления есть клапан «байпас». А между горячими половинками есть заслонка с вакуумным актуатором, а она переключает поток газов между турбинами. В общем, не стоит бояться битурбированных дизельных Volvo. Но чтобы внезапно не угробить двигатель, следует хотя бы раз в два года чистить радиатор охлаждения. Дело в том, что участились случаи пробит прокладки ГБЦ. Скорее всего, это связано с перегревом, а также это может быть связано с кривым чиптюнингом этих дизельных моторов. О пробитой прокладке ГБЦ говорят пузырьки в расширительном бачке системы охлаждения. Бензиновые версии Volvo XC60 встречаются гораздо реже. С начала продаж этот кроссовер был доступен с рядной турбо шестеркой мощностью 285, 304 или 329 лошадиных сил. Эти версии двигателя T6 очень редкие. Это очень надежный двигатель, хотя и дорогой в обслуживании. Цепь привода ГРМ находится со стороны трансмиссии и выхаживает порядка 300 тысяч километров. Но снять ее крышку и заменить прокладку под ней придется гораздо раньше, чтобы устранить течь масла из-под нее. Течь масла может появиться из-под вакуумного насоса, но этот ремонт заменой уплотнений вакуумника обойдется гораздо дешевле. Также периодически приходится устранять свист воздуха, который проходит через лопнувшую мембрану маслоуловителя. Оригинальный маслоуловитель стоит 300 долларов, но ничто не мешает заменить мембрану. Неоригинальная мембрана в продаже есть по 9 долларов. Также при пробеге в 200 тысяч километров может дать течь помпа системы охлаждения, на замену которой также уйдет немало нормы часов. 3,2-литровый бензиновый мотор на Volvo x C60 это атмосферник брат шестицилиндрового турбомотора это тоже надежный мотор но со временем на этом двигателе да и на турбомоторе может появиться металлический свист это свистит изношенный подшипник специального редуктора от которого приводится генератор еще один турбомотор шведского происхождения это рядная пятерка мощностью 249 или 254 лошадиных силы удивительно но этот старый и очень надежный двигатель появился под капотами xc60 только в 2015 году у этого двигателя нет слабых мест кстати у нас на канале есть его подробный обзор при покупке и эксплуатации следите за работоспособностью системы вентиляции картерных газов и также наблюдайте за наличием масляных подтеков под пластиковым кожухом ремня «ГРЭМ». А если все-таки придется поменять сальники распредвалов, то обратите внимание на наличие выработки на фазовращателях. Четырехцилиндровые турбомоторы под капотами Volvo XC60 это полный мрак с 2010 по года. 2013 год на этот кроссовер устанавливали турбированный двигатель 2.0 Ecoboost, который крайне неудачен и умирал от задиров и разрушения поршней. Но в нашем случае стоит именно этот двигатель. Пробег у машины 241 тысяча километров, то есть при нормальном обслуживании этот мотор может выходить и более 200 тысяч километров. А в 2013 году в моторную гамму добавился другой четырехцилиндровый двухлитровый турбомотор, но уже шведского происхождения. С ним работает в паре восьмиступенчатая АКПП. Этот мотор не прославился без своих предков имеет непростительный врожденный масложор 300-400 грамм масла на 10 тысяч километров. На Volvo XC60 устанавливалось три разных автоматических трансмиссии в паре с распространенными дизельными двигателями, а также с надежными 5- и 6-цилиндровыми турбомоторами. Работает АКПП Айсин TF80SC. Очень удачная трансмиссия, служит более 300 тысяч километров. Просто меняйте в ней масло каждые 60 тысяч километров и все будет отлично. А если вдруг эта трансмиссия начала пинаться, в сильную жару при переключении в драйв либо реверс то езжайте на сервис для проведения специальной адаптации. А в паре с четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями Volvo, а также с четырехцилиндровым турбодизелем собственного производства работает трансмиссия Asin г-81 sc эта трансмиссия пока себя прекрасно зарекомендовала с гаремычными фордовскими турбомоторами идет безальтернативная роботизированная трансмиссия мпс 6 она же get 6 dct 450 вменять в ней масло нужно обязательно каждые 40 тысяч километров потому что фрикционы сцеплений пылят прямо в масло также необходимо следить за герметичностью передней крышки трансмиссии, если она подтекает маслом, то нужно ее заменить и отжалеть на это 300 долларов. Если этого не сделать, то впоследствии ремонт может возрасти, то есть стоимость ремонта может возрасти в несколько раз. Ну а сейчас мы отправляемся на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Помните, что в «АвтоСтронге» есть прекрасное подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы в отличном состоянии и с минимальными пробегами. Продаем с полным пакетом документов «Нужен мотоцикл». Обязательно обратитесь в «МотоСтронг». Ссылочки в описании к ролику. Ну что, мы на что и начинаем. Не так уж редко из-под капота Volvo XC60 с пробегом более 200 тысяч километров раздается гул, и при этом приходится прикладывать больше усилий для поворота руля. Все говорит о том, что гидроусилитель изношен. Вообще, чтобы продлить ему жизнь, надо раз в 10 лет либо же после пробега в 150 тысяч километров заменить бачок гидроусилителя. В нем есть сетка-фильтр, которая наглухо забивается новый бачок ГУР оригинальный стоит 75 долларов есть заменители которые дешевле также сюда подойдет бачок от насоса ГУР для Land Rover Freelander который стоит в два раза дешевле На рестайлинговать Volvo XC60 слабоват компрессор кондиционера он выходит из строя с хрустом отслужив порядка 200 тысяч километров Почти все версии Volvo XC60 оснащены полным приводом, но, к сожалению, не в нашем случае. Угловой редуктор там служит очень хорошо. А вот передний шарнир кардана надо время от времени набивать смазкой. Дело в том, что передний шарнир находится в непосредственной близости от выпускного коллектора, и жар от выпускного коллектора поджаривает смазку. Когда смазка подсыхает, это приводит к износу шлицов. И Временем эта проблема выльется в замену всего карданного вала. Карданный вал подвешен на двух подшипниках, один из которых при пробеге более 200 тысяч километров может загудеть. Для замены подшипника придется обращаться на специализированный сервис по ремонту карданов, так как для замены придется подбирать подходящий подшипник и временно снимать крестовину. Никаких предложений по подшипникам карданного вала для Volvo XC60 нет. В основе полного привода Volvo XC60 лежит электрогидравлическая муфта Халдекс с многодисковым фрикционом, которая соединяет карданную передачу с ведущей шестерни заднего редуктора для передачи крутящего момента на заднюю ось. На первых экземплярах Volvo XC60 установлена муфта Халдекс четвертого поколения. И ее необходимо обслуживать, то есть менять масло, фильтр вместе с крышкой. Оригинальные масло и фильтр обойдут в 200 долларов. Также есть масла от хороших производителей и неоригинальные фильтра. Но говорят, что с ними муфта Haldex может работать некорректно. С октября 2013 года на версиях D4, а также с апреля 2014 года на версиях D5, T5 и T6 уже привод на заднюю ось подключает муфта Haldex 5 поколения. В ней нет отдельного масляного фильтра и сама муфта стала Капризнее. Но чтобы избавиться от всех ее капризов, надо обязательно в ней менять масло каждые 50 тысяч километров. При замене масла нужно снять электронасос и поддон, а затем хорошенько все вымыть. Дело в том, что продукты износа откладываются в самой муфте, а также забивает наглухо сетку фильтр на электронасосе. Если насос не будет создавать нормального давления, то тогда снижается быстродействие муфты. Вдобавок при движении в поворотах появляются удары и подергивания, как будто кто-то хватает автомобиль за задние колеса. В общем, своевременная замена масла и промывка муфты Халдекс надолго защищает от этих проблем. При больших пробегах в обоих поколениях Муфт Халдекс выходят из строя электромоторы насоса. Для Муфт Халдекс 4 и 5 поколений электромоторы Электронасосы стоят по $700, долларов, но в продаже есть неоригинальные ремкомплекты, которые состоят из пары угольных щеток и коллектора. Эти детали не служат бесконечно долго, а вообще некоторые умельцы освоили ремонт электромоторов насосов. Задний редуктор для Volvo XC60 слабоват, в нем изнашиваются подшипники, после чего редуктор начинает гудеть. Некоторые мастерские предлагают услуги по переборке редукторов, но, скорее всего, придется купить бэушный. Знатоки говорят, что в редуктор надо заправлять неоригинальное синтетическое масло, потому что оригинальная минералка густеет на морозе и это приводит к износу подшипников. Впереди у Volvo XC60 подвеска типа Макферсон. Нижние рычаги по оригиналу продаются целиком. Их шаровые опоры ходят не менее 100 тысяч километров. Нижний рычаг один стоит по оригиналу 220 долларов. Но можно отдельно купить неоригинальную шаровую опору и закрепить ее на болтах. Также отдельно по неоригиналу. Продается задний саленблок. Передние амортизаторы служат хорошо 10-12 лет, но на дристайлинговых машинах их приходится и приходилось снимать гораздо раньше из-за скрипа опорных подшипников, так как они очень плохо защищены от дорожной влаги и грязи. Опорный подшипник по оригиналу стоит 90 долларов, но есть заменители в разы дешевле. Знатоки советуют хорошенько наполнить опорные подшипники с маской так как ее там мало стойки стабилизаторов по оригиналу стоят по 100 долларов не оригинал естественно раз в 10 дешевле но оригинальные стойки способны пройти более 100 тысяч километров втулки обоих стабилизаторов детализируются отдельно рулевая рейка служит хорошо скорее всего пройдет более 200 тысяч километров на Volvo xc60 устанавливали адаптивные амортизаторы системы 4C они служат удивительно долго по 200 тысяч километров но и стоимость удивляет не меньше по 700 долларов за штуку в задней подвеске с периодичностью раз в 5 лет потребуют замены передние с один продаются отдельно по 85 долларов за штуку но есть заменители хорошие втрое дешевле следом попросятся на замену самые коротенькие рычаги задней подвески Стоимость по 170 долларов за штуку неоригинальные производители предлагают. Как рычаги, так и их сайлентблоки. Задние амортизаторы служат обычно примерно 150 тысяч километров, а затем просто начинают течь. Обычные пассивные амортизаторы стоят по 250 долларов штука, а вот самовыравнивающийся нивомат вдвое дороже. Кстати, в некоторых случаях владельцы ради экономии отказываются от адаптивных амортизаторов и устанавливают обычные. Ну что, Сегодня мы перечислили много слабых мест Volvo XC60, но далеко не все они проявятся на одном конкретном автомобиле. Этот кроссовер достоин внимания и не разорит в ходе эксплуатации. Его можно считать реально недооцененным. На фоне немецких конкурентов он мало чем проигрывает в комфорте и практичности. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные обзоры,